Нормально, очки-какачки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже открылись, да? А, да. Я проезжал, вроде была там надпись какая-то. Да, ну ладно, так что мы заедем к вам теперь. Как мама? Да нормально, на дачу тоже переехали. А на даче сейчас находимся. Теперь я скажу, что вы работаете и мы заедем. Вот. А колбасы, я смотрю, что и нет такой. Я ну, вот закончится. заказала, но там чуть-чуть принимали заказы. Ага. Я объяснила натуральные оболочки. Да-да-да-да-да. Они такой представить. У них это натуральная оболочка. Но я не стала ругаться, взяла пока. Ага. Ну Со... вы понимаете, да, о чем речь? Да идет? я, я идет. понимаю, но я они, не, боро... меня не поняли. А, они вас не поняли. Да, да, да. Хорошо. Вот. Ну, ладно, все. Спасибо большое. Заезжайте, будем. Да, будем все заезжать, заходить, да. да. Если они... Хорошо. не ошибутся еще раз. Да. А мороженое сейчас сколько будет теперь стоить, вот это стаканчики как, наши как в стаканчике наше любимое? Да, без изменения, да? Хорошо. А, старые Да, М -м -м -м. да. Ну это прекрасно. Все. все, все, рад был вас увидеть. Все. А? Если ты купишь кран брули, то я не откажусь. пока не Да, да. Ну да? Отлично. Мы прогулялись по реке. Туда-сюда сходили. Красивое. Ну еще черемуха не цветет, но мы а -а -а. просто прогулялись туда вот, по реке там. Потом... Да, будет холодно, да, ну говорят да, но красивее будет. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы да. на машине гуляете? Да, на машине, да, приехали. Все, спасибо, Всё, до свидания. Да, спасибо, да. Большое, обязательно. Да, спасибо да. большое, обязательно передам.